Добрый день, дорогие друзья! С вами Вивасан на диване. Если есть угроза, значит есть и защита. На улице потеплело и появились страшные и ужасные клещи. Я предлагаю вам сделать уникальный спрей на основе эфирных масел Вивасан для защиты от клещей. Что нам потребуется? Любой флакон с распылителем я использую Вива Плюс. 4 эфирных масла, мяты, лаванды, мелисса, лимонные и гвоздики, а также столовую ложку спирта, она у меня в стакане. Капаем по 5 капель каждого эфирного масла, переливаем во флакон, закрываем, взбалтываем. Спрей готов. Можно распылять на одежду, обувь и на головные упоры. Также спрей безопасен для ваших детей. Но если не повезло и клещ впился в тело, не надо бояться. Капаем прямо на клеща масло чайного дерева, закрываем бактерицидным пластырем. И через несколько минут можно увидеть, как клещ сам отпадет. Вместо укуса опять же смазываем маслом чайного дерева, затем наносим немного бальзама 33 травы. И вы в безопасности. Забота о вас, Вивасан Воронеж!